Как подать документы в суд в условиях сдерживания распространения нового коронавируса? В этом видео из двух частей я расскажу о порядке взаимодействия граждан с судами в условиях карантина. В первой части расскажу, какие нормативные акты уже приняты и вступили в силу. О новых правилах обращения граждан в суд. Как при таких обстоятельствах подавать документы в суд. Во второй части о нормативных требованиях при обращении в суд через электронные сервисы. Отвечу на вопросы, как осуществлять контроль за движением дела, что необходимо для обращения в суд через информационные системы какие требования предъявляются направляемым документам? Вторая часть видео останется актуальной после разрешения ситуации с коронавирусом. Это и послужило причиной разбиения темы на две части. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Вячеслав Манацков. Я адвокат и заведующий филиалом «Дикий» Ростовской областной коллегии адвокатов. Действуя в законах жанра, не могу не сказать – подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях или по другим каналам связи, а я отвечу на ваши вопросы как в личном общении, так и в будущих видео. Все ссылки на контакты в описании к видео и описании канала. Если же вам интересен текстовый вариант по данной теме, ссылку на соответствующую статью и указанные нормативные акты вы также найдете в описании. Итак, перейдем к озвученной теме. Распространение нового коронавируса в мире продолжается угрожающими темпами. По данным средств массовой информации, на утро 21 марта 2020 года в мире зарегистрировано более 270 тысяч случаев заражения. В России диагноз подтвержден у 253 человек, один из них умер. В целях сдерживания и распространения заболевания государственными органами практически всех стран принимаются различные меры. В связи с отсутствием вакцины. Главное из них – это сокращение общения людей всеми доступными способами. Строгость вводимых ограничений зависит от количества заболевших в стране и в немалой степени от уровня ответственности должностных лиц. Поэтому спектр принимаемых мер достаточно широк. От установления в отдельных населенных пунктах комендантского часа и запрета выхода из дома до фактически отсутствия каких-либо действий. Россия в сложившейся ситуации не находится на передовой борьбы с коронавирусом. Количество заболевших у нас сравнительно невелико. Нельзя сказать, что российские государственные органы бездействуют. О соответствующей законодательной базе, мерах планируемых и принимаемых российским правительством и региональными властями я уже говорил в предыдущем видео. Ссылка по подсказке или в описании к видео. Одной из составляющих для сокращения общения людей в России, как и в большинстве стран мира, станет ограничение доступа граждан в различные государственные органы. Так, 18 марта 2020 года опубликовано и вступило в силу постановление Президиума Верховного Суда и Президиума Совета Судей Российской Федерации, которым в период карантина вводятся следующие ограничения в деятельности судов Российской Федерации. Первое. Судами будут рассматриваться лишь дела безотлагательного характера. Второе. Запрещен доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов. И третье, прекращен личный прием граждан. Первоначально установленный срок действия указанных ограничений с 19 марта по 10 апреля. Что будет дальше, покажет время. Сложно сказать, в какой мере исполняются указанные требования во всех регионах Российской Федерации. Но в судах Ростовской области изданы соответствующие приказы. Из 19 марта действуют новые правила. Назначенные судебные заседания откладываются, а рассмотрение дел переносится на даты после 10 апреля 2020 года. Доступ граждан в здание судов затруднен. Необходимо отметить, что по крайней мере по состоянию на 21 марта 2020 года процессуальные нормы об исчислении сроков не изменены. Это могут быть сроки исковой давности, сроки обжалования судебных постановлений, сроки обращения с различными заявлениями, сроки привлечения к уголовной ответственности и сроки расследования уголовных дел, а также многие другие, установленные законом сроки. Маловероятно, что в последующем по разрешении кризиса ссылки граждан на прекращение личного приема в суде будут расцениваться как уважительная причина пропуска означенных сроков. Поэтому, если вы являетесь участником дела или намерены обратиться в суд. Посмотрите данное видео и реально оцените свои возможности действовать самостоятельно, без помощи профессионального помощника. Что значит судами будут рассматриваться лишь дела безотлагательного характера? В российском законодательстве до настоящего времени отсутствовали правовые нормы, раскрывающие данный термин. Однако в соответствии с судебной практикой к делам безотлагательного характера безусловно относятся. Дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения в рамках уголовного дела. Дела о защите интересов, несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке, недееспособны. В случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. Также не предусмотрены изменений при рассмотрении дел в порядке приказного и упрощенного производства. Перечень дел безотлагательного характера, приведенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, открытый. Признание или непризнание иных категорий дел безотлагательными оставлено на усмотрение суда, в производстве которого находится дело. Тем более, что относительно сроков рассмотрения дел, установленных процессуальными кодексами Российской Федерации, ситуация в настоящее время не определена. Отечественное правосудие в условиях фактически вводимого карантина продолжает действовать. При этом у граждан может возникнуть резонный вопрос. Как в таких обстоятельствах реализовать свои права на справедливое судебное разбирательство? Ведь возможности подать документы непосредственно в суд у гражданина нет, а сроки продолжают свое течение. Каков порядок обращения граждан в государственные органы в условиях карантина? Верховный суд рекомендует гражданам подавать документы по почте или через электронный интернет приемные судов. Конечно, это создает дополнительные сложности для граждан. Но в свете сдерживания и распространения вируса такие требования вполне разумны. Думаю, что вопросов относительно подачи документов по почте не возникнет. Относительно же обращения граждан в государственные органы через интернет-порталы имеется множество инструкций, как в видео, так и в текстовом формате. Не вижу смысла дублировать публикации других авторов. При этом не будет лишним осветить возможные вопросы, алгоритм действий и требования к направляемым документам. Вопросы у граждан могут возникнуть при формировании пакета документов, подлежащих направлению в суд или иной государственный орган. И если ранее многие из вопросов могли быть разрешены уже при подаче документов непосредственно в приемную, то при направлении документов почтой или электронным сообщением отправитель может допустить ошибки, которые в последующем будут препятствовать ему в реализации своих прав. Какие это могут быть ошибки? Например, достаточно часто граждане направляют в суд неподписанные документы не прикладывают необходимые документы в подтверждение своих доводов, неправильно оформляют обращение в суд. Бывает, что корреспонденция в ходе пересылки теряется, а отправитель, в свою очередь, теряет квитанцию об отправке. Поэтому к оформлению обращения и формированию пакета документов необходимо относиться значительно более тщательно, чем при подаче документов в приемную суда. В связи с достаточно длительными сроками пересылки корреспонденции почтой и невозможностью оперативно отслеживать движение обращения, процессуальные сроки могут быть пропущены, а их восстановление затруднено или вообще стать невозможным. Конечно, в отличие от направления документов почтой при обращении через интернет-порталы, будет выполняться некий контроль за действиями заявителя. Заявитель может контролировать движение обращения, а решение о принятии и непринятии будет приниматься в значительно более короткие сроки. Заявитель оперативно узнает о таком решении, но и такой способ не лишен недостатков. Во-первых, не все в достаточной степени обладают юридическими познаниями для формирования соответствующего пакета документов. И во-вторых, несмотря на стремительный рост количества компьютерной техники у населения, компьютерная грамотность граждан остается недостаточной. Необходимо отметить что при обращении в иные государственные органы, как то прокуратура, следственный комитет, полиция или другие, будут действовать аналогичные правила. На сегодня практически во всех государственных органах организованы интернет-приемные. При обращении через такие сервисы пока не требуется регистрация на портале государственных услуг. Однако и при направлении таких обращений у граждан могут возникнуть определенные сложности. Поэтому рекомендую не полагаться на свои знания и навыки. Если вам необходимо обратиться в суд или иной государственный орган, если для обращения требуется квалифицированная электронная подпись, обращайтесь к специалистам. Этим вы сможете гарантировать себя от ошибок. Не пропустите сроки, сэкономите время и деньги, избежите конфликтных ситуаций, связанных с отказом в приеме документов.